Приветствую всех на своем канале. Сегодня вторая часть я открываю один кейс, пока не выпадет нож. В прошлой части нам выпал некий прототип прямо с завода. Вот он. Его я хочу разыграть среди вас. От вас лишь нужно поставить лайк и подписаться на канал. И написать комментарий, какой кейс открывать следующим. Как соберется 15 лайков на это видео, я выберу победителя и скину ему некив. Так, а мы открываем сегодня кейс запретная зона. Все, кейс мы... ключ мы купили в принципе, в этом кейсе все скины хорошие. Так что... Ну, кроме синьки, конечно. Так. Ну, хотя бы юсп уже был бы хорошо. Ну, 100 трек, оксидное пламя. Скорее всего, закалка. Закалка, скорее всего. Ну, да. Его, если что, мы разыграем в следующем видео. Все зависит от вашего актива. Итоги я выведу на экран, конечно, все будет видно, для вас вся статистика.